Ну нормально изменилось. Центр сделали. Ну здесь потеря, где посидеть, рассмотреть. Ну, знаете, просто придите и сами поглядите. У нас пожилым людям шериф предоставил соцработников, которые работают, помогают ну, пенсионерам. Он им выдает каждый месяц продукцию. Меценат – это человек, который вот делает для своего села, помогает нам. Три брата, значит, они тоже родились у нас в селе. Вот. И, короче, вот они... Немножечко чего-то добились в жизни, и вот решили они для своего села сделать приятное. Они нам провели сперва воду, провели всем бесплатно, потом газ провели. Мне нравится, что газ есть, свет есть, телевизор есть, комната. Не то, что раньше ничего не было, было скучно. Ну как, шериф дает по полкуба или сколько, там немножко дает бесплатно. Нас репрессировали с, с Жалтая в Россию, Курганскую область. Там семь лет жили. И потом снова сюда отпустили нас, на родину. Когда вернулись, нам дом не дали. В нашем доме был там, как сказать, склад стали. Сейчас построили там клуб, дом не дали, ничего не заплатили. Но у папы сестра жила здесь во Авдарме, старшая сестра. И она нас приняла там, сколько у нас было тогда уже, 13 душ. Как не были обвинены, чтобы взяли вот шесть детей, мама-папа и бабушка. И вот привозят тебя в дом, ничего нету, в пустой дом. Не кушать, не одевать, ничего. Как не будешь обжаться? Обижаешься, но что делать? Снова работаешь, зарабатываешь, и снова хозяйство у тебя, и все, все, все. Что делать? Терпишь? Такая была жизнь. Не дай бог, чтобы такого не было. В дальнейшем, чтобы дети жили спокойно. Это очень страшно. не занимаются земледейством нормально пешеходки делают дорогу делают у нас все нормально а теперь приступает к выполнению задачи ребята вот тетрадь Вы находитесь в Авдорнинском теоретическом лицее, имя Дмитрия Челенгер, лицей в Авдорне. У нас учатся 353 ребенка. У нас нет нехватки учителей, как в Молдове. Есть молодые специалисты, которые в этом году начали работать. Есть три преподавателя, которые только три года работают у нас в лицее, кроме обучения, как бы у нас очень хорошо ведется не классная работа, очень много кружков. Это не спортивная школа, но много спортивных секций, да. Все, что у нас в селе делается, все то, что дети заняты спортом, очень много кружков, это большой, прям плюс для наших детей. Это, это говорит о том, что наши дети заняты, увлечены, они могут найти себя, не особо не ходят где-то по улице, не подаются влияние каких-то группировок. Нету работы. Если бы работа была, то нету, нечем заняться детям. Как они будут? своих детей раститься негде работать ну конечно всем чтобы побольше рабочих мест больше позитива здоровье конечно я думаю, все остальное будет прибудет. Все остальное зависит от нас.